Здравствуйте дорогие мои, меня зовут Радааст, и сегодня мы побеседуем об одном отличии математики от геймдизайна. Меня, честно скажем, так и подмывает сделать целый цикл выпусков о различиях между тем, откуда мы тащим всякие идеи, и собственно настольными ролевыми играми. Потому что мы радуемся необычайно, найдя общие стороны, а про различия как-то забываем. И в итоге даже у самых уважаемых деятелей можно найти в советах то непомерные запросы к графической составляющей, то разглагольствование о том, что персонажи, игроков не обязательно главные герои сюжета, то еще какую-нибудь ахинею. Так или иначе, вот у нас есть наука математика, и она знает много разных чисел, ну там 1, 2, 5, 42, некоторые даже и больше 9000. Не в том вопрос, а в том, что есть отдельное от всех, отличающееся от любого другого число 0. Оно особое. Ноль как-то так не вписался ни к отрицательным, ни к положительным числам. Вчетно его записали со скрипом. Знака он внезапно не имеет. Делить на него нельзя. Складывать и вычитать бесцельно. Умножать на него глупо. Причем здесь надо заметить, что математика есть бытовая, которую в школе изучают. А есть такая нормальная для взрослых. С матанализом, категорными загогулинами. И более четким пониманием того, что где происходит. И скажем, во взрослой математике плюс ноль и минус ноль это вполне нормальные понятия. Но так вот, это самое на ноль делить нельзя, оно и во взрослой математике есть. Никуда от него не убежишь, даже знание понятия поля или кольца. На тему того, включать ли ноль в натуральные числа или нет, вообще идет холивар. Он начался несколько веков назад и все еще идет. Так что если вы не математик, не лезьте в эту тему вообще. В первоначально вынужденной математике нуля не было, и все было без него хорошо. Его выдумали индийцы, когда постановили записывать числа позиционно, так как делаем мы сейчас, чтобы показать, скажем, что в числе 2019 у нас тысяч две, десяток один, единиц девять, а сотен нет совсем. То есть они как бы должны быть, эти сотни, но их там есть ноль. И это был значок просто для заполнения места, чтобы не путать, двойка относится к тысячам или к сотням. Число ноль до 18 века, в общем-то, полноправно не было. Проблемы эти можно понять, поглядев на этот вас, ваш, так называемый, настоящий мир. Скажем, если у вас есть две коровы, то вам нужен большой хлеб. А если у вас корова одна, то хлев нуж, должен быть чуть поменьше. А если вот у ноль коров, то хлеб не нужен совсем, можно без него. А если без него, то план дома и участка дома начинает играть совершенно новыми красками. И если у вас нет собаки, вам не нужна конура. А если у вас нет шубы, то и шубохранилище вам ни к чему. Итак, что же у нас в ролевых играх? Ноль чего-то означает, что этого чего-то нет. И можно о нем не думать. Далеко не все это, как сказали бы в математике, есть категорно начальный элемент. И нулевое, то есть никакое умение, оно может означать какой-то штраф к проверке. А единичное, то есть как раз один раз взятое умение, уже будет означать нулевой бонус. Но это их, математиков, проблем. Давайте, раз уж пошла такая пьянка, поглядим на первый сегодняшний э, экспонат, собственно, из ролевых игр. Это умения. В продвинутых подземельях и драконов их не было совсем. В классических, э, тем более, но э, это даже э, странно об этом упоминать. Э, они появились во второй версии. Вот, и э, они были необязательным правилом. Работали они следующим образом. В зависимости от э, класса. Во второй книжке тут даже вот такая вот иллюстрация есть на эту тему. Я не совсем понимаю, как это можно сделать умениями, но тем не менее. Значит, что тут было? Тут была здоровенная таблица. И по этой длинной таблице умения выбирались по названию. Каждая стоила по каким-то странным своим соображениям от одной до двух ячеек. Плюс еще одну, если вы жадно хватаете чужое умение. Из воровских, например, для мага. И в той же таблице было указано, как идет проверка. Скажем, вот у нас есть бег, и одна ячейка для воина, и сила минус 6. То есть если сила у вас 17, то умение у вас будет 11. Все четко и ясно. В умениях и силах в следующей э, итерации система была другая, совсем с иными числами. Здесь высокое значение той же силы давало просто право купить данное умение подешевле. А дальше надо было наращивать его тратой пунктов персонажей. Это так называемая система создания персонажа с закупкой по очкам. Она известна нам также по Гурбс и подобным системам. В тройке рангов умений давалось дофига и больше на каждом уровне, и их надо было раскидывать самому по-разному умению. Здесь значение какой-нибудь мудрости, ну, точнее, модификатор от этого значения, оно просто учитывалось в сумме с этими рангами и прочими плюсами и минусами, которых там было много. Бег же в тройке стал не умением, а навыком. Он брался один раз. И давал способность быстро бегать, просто сдвигая вашу фиксированную скорость бега с одного, фиксированного, известного значения, на другое, тоже фиксированное и известное. Но вы уже, наверное, поняли, к чему я клоню. Если мы оцифровываем что-то, скажем, бег, как фиксированную способность, то эту способность персонаж может взять, а может и не брать. И считать степень того, насколько хорошо ему бегается, не нужно. Это я имею в виду, утверждая, что единица это особенное, волшебное число в геймдизайне. В ролевых играх оказывается, что если шуба у вас одна, то либо вы ее всегда будете носить, либо не будете носить вовсе. И шубохранилище вам все равно не нужно. Когда система пытается быть легкой, легкой вообще, или стать легче в общете какой-то особой ситуации, то она включает в себя больше таких вот Единиц. Как это работает глобально, можно увидеть, скажем, в системе «Мир подземелья». У каждого персонажа есть какие-то ходы, и э, каждый из этих ходов фиксирован. Он либо есть у данного персонажа, либо его нет. Никакого шубохранилища. Второй сегодняшний экспонат относится к четвертой версии «Подземелья и драконов», единственной, в которой была введена механика «подручных». Подручные это специальные противники, которые должны были окружать главного монстра, босса, если хотите, и делать схватку с ним веселее и разнообразнее. Такие подручные имели разные свои особые способности и все такое, но у них был только один хит. Или другими словами, счетчика хитов у них не было. То есть каждый подручный был либо жив, либо мертв. А сам босс-монстр, он мог быть, кроме этого, живым только наполовину или на четверть, или на одну сотую, его могли лечить, восстанавливать и так далее. У этих был только один хит. Либо жив, либо нет. Это была гениальная игромеханическая конструкция, которую многие мастера, тот же известный в ютубе Матвей Колвилл, тянут в виде хоум и в пятерку. И вот у нас столкновение, скажем, с великаном. Великан это самый главный босс, и вокруг него стоят какие-нибудь огры, Хиты которых мы просто не считаем. Атака прошла одним ограм меньше. И ладушки. Еще один образец того, как это сделано. И на этот раз сделано плохо. Можно найти в dcc В классике зачистки подземелья. Там есть такая разновидность вводного модуля, как воронка. Я недавно писал о ней в роли Википедии. Собираясь впервые в путь, игроки делают себе не по одному персонажу, а сразу штук по Пять. И уровень у них у всех нулевой, но иногда первый, в общем, какой-то очень низкий. И выживает к концу модуля у каждого ну, хорошо, если один. Ну там, если гибнут все, то мастер как-то вводит еще пучок. И вот этот один оставшийся герой, он как раз герой, и он получает новый уровень. Пока что все хорошо. Вполне рабочая концепция, на любителя, но многим нравится. И так как на систему она не завязана, ну никак, ее стали часто тащить в те же подземелья и драконы, или э, еще куда. В пятерке она, кстати, сразу не э, сработает. Там надо э, пилить систему. Есть некоторая особенность. Но э, сейчас не об этом. Э, что, что же здесь плохого, что я утверждаю? Те же самые хиты. Фактически у нас получается подручные наоборот. Много мелких хрупких персонажей. Только в данном случае под контролем не мастера, как с подручными, а игрока. Но хиты этим персонажам, тем не менее, если играть... Вот как написано. Они накидываются по взрослым, И кому-то достается один, кому-то два, или может быть даже три. Разница между персонажем с одним хитом и с двумя практически никакой. С большой вероятностью от первого же удачного удара такой персонаж все равно погибнет. Тем не менее, для всех своих персонажей каждый игрок должен считать, сколько у него хитов. Если бы я водил воронки, первым делом бросил бы считать хиты. Тому герою, вот единственному, который выживет, можно потом, после игры, накидать по-честному и никого не обидеть. Но изначально лучше все-таки не считать. Вместо заключения, как я учел это в э, циклопах и цитаделях. Ну, во-первых, все проверки атак, умений и всего такого, они у нас заменяются на единый тест аспекта. Аспект это модификатор первичного показателя, вроде силы и ловкости, просто мне слово аспект нравится больше, чем модификатор первичного показателя. Э -э такая же идея замены всех э -э проверок, атак, умений и так далее на один единый бросок, который связан с э -э в моей терминологии аспектом, она лежит в основе системы э замки и походы. Только они плясали до 20, а я от пятерки, но во всяком случае их опыт, Показывает, что это вообще, вообще такое упрощение, оно работает. Во-вторых, все такие тесты, они э, могут решать малые, либо крупные задачи. Малая задача, это как раз вот волшебная единица. Тест прокинул, все, цели достиг. В Подземельях и Драконах это была бы проверка умения, самое обычное. Либо вот в боевке четверки это был тот же подручный. Первая же успешная атака, тест аспекта проходит... Его убивает, ну или как-то еще выводит из строя. Все, его мы списываем со счетов. Крупная задача, она имеет свой размер. И это уже обычный счетчик на момент хитового. И вот таких вот крупных задач сразу в базе системы позволяет нему сдохаться потом с инструментами вроде тех же скилл-челленджей. Возьмем уже известную, испытанную десятилетиями э, под систему, я имею ввиду вот бросок атаки, бросок урона. И обобщим ее на все. На этом на сегодня все. Спасибо за внимание. Если понравилось, увидимся еще. С вами был Радагаст. Играйте, до веселитесь.